Добрый день! Сегодня я вам покажу, как на 10 лансере снять руль и установить сюда шлейф. Ранее я этот шлейф уже снял. Понадобилось это мне для того, чтобы я ремонтировал шлейф. Не работала кнопка по переключению звука и каналов. Посему мне надо было замена делать. Вот мне прислали шлейф, я сегодня буду снимать руль и устанавливать его обратно. Для того, чтобы снять нам руль, вам понадобится сначала по бокам... Крепится сама подушка, то есть снять надо сначала подушку. Для того, чтобы снять подушку, такой понадобится инструмент, это Торекс, 30 номер. Не знаю, видно или не видно. Крепится. Вот тут есть такие две дырочки, два болта боковых. И откручиваем его. Откручиваем не до конца. И с другой стороны также. как снимать шлейф или вообще заниматься съемом руля я бы рекомендовал бы сначала снять клеммы с аккумулятора потому что при неосторожном каком-то движении вот эта подушка может сломать нос посему аккуратненько открутив же его снимаем так как я говорил то что я раньше снял шлейф посему уже у меня э, сняты э, на звуковой сигнал, ну и на саму подушку вот эти вот клеммы, вообще они подключаются, вот такая вот штука подключается сюда, вот, но ну, у меня они были ранее сняты. Есть видео на ютубе, там где снимается руль и там человек подробно показывает, как это снимается, то есть вот такие клеммы обязательно вам надо будет снимать. Очень осторожно это делать, рекомендую. Там есть несколько такие трудности, посему аккуратненько отверточкой помогаете и себе снимаете. Для того, чтобы дальше нам снять руль, нам понадобится открутить вот эту вот гайку, которая сама крепит руль. Гайка это у нас на 17, то бишь нам надо будет и головочку на 17. Перед тем, как снимать, рекомендую сразу же маркером сделать пометочку, чтобы потом, когда устанавливать будете, оно попало на шлицы, чтобы у вас э, ровно попало, так как руль был прикручен, так и он был снят и опять прикручен. Так, в принципе, начинаем откручивать. Снимаем э, головочкой на 17 вот эту гайку, которая крепит. Я в прошлый раз не сильно зажимал, уже знал, что буду откручивать. Не забудьте пометить, потому что я прошлый раз помечал. У меня отметки остались эти. Почему я сейчас отметок не делал на самой гайке на руле. Перед тем, как снять руль, его надо тянуть на себя. Здесь небольшая хитрость. Вам опять же не разбило нос ничего. Делайте вот такие вот движения, не боясь по бокам руля сильные удары. И по чуть-чуть на себя начинаем снимать руль. Таким вот движением. Все, руль снят. Пока его положим в сторону. Для того, чтобы установить сюда шлейф, нам понадобится теперь снять вот этот кожух руля. Крепится он тоже на двух болтиках снизу. Я сейчас возьму отверточку и буду тоже его снимать. Я вышел с машины, потому что так неудобно откручивать. Аккуратненько надо это все снимать. И так, все снято. Сейчас будем устанавливать саму улицу. Улиточку не ремонтировали прислали по новой почте. Вот так вот аккуратненько все это было сложено. Будем надеяться, что все там нормально. Человек попался порядочный. Теперь надо будет подключить вот эти вот клеммы. Сейчас только... Ага, вот, вот так вот это все будет устанавливаться. Заранее оно крепилось по бокам на вот таких вот болтиках сюда их положу так, все это есть болтики тоже есть защелкивается на вот такие вот клемки и все чудесно становится на свое места Мне надо попасть сюда все стало чудесно крепится сама улитка на вот этих болтиках их неважно не потерять в принципе основная работа уже все сделано сейчас будем это все в обрядном порядке закручивать жарко в машине нереально нереально Так, надо сейчас это, это дело протереть. Настолько что было ЧП. Я открыл дверь и сквозняком со стороны пассажира. Дверью ударила рядом стоящий Mercedes, я так понимаю, не из дешевой серии Мерседес. Ну ничего не случилось там. Все нормально. Все протер я, подготовил для дальнейшего нашего закрепления этих деталей назад, то есть кожуха, самого руля и подушки. Все это покажу уже в конечном итоге, думаю нет смысла показывать то, что я только что снимал при снятии. Покажем уже итоговый результат, работает ли шлейф или все нормально. Все. Все установили, все хорошо работает. Человек, который делал ремонт мне по шлейфу, тоже отдельная благодарность и большое спасибо. Все было сделано быстро и качественно. Всем, кому понравилось это видео, поставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал. Если у кого-то будут какие-то еще дополнительные вопросы по ходу возникать этой замены руля и также замены улитки, пишите в комментариях. Всем пока, до новых встреч, дальше будет интереснее.